Банк России запланировал провести изучение рисков инвестирования в криптовалюту. Регулятор рассмотрит системные риски, которым могут подвергаться российские физические и юридические лица при инвестировании в цифровые активы. В исследовании примут участие 15 крупнейших российских банков, такие как Сбербанк, ВТБ и тиньков Банк, три платежные системы Visa, Mastercard и МИР, а также электронные платежные системы WebMoney, Robocassa, Kiwi, Western Union, Юнистрим и u -money. 21 июня глава Банка России Эльвира Набиулина рекомендовала не инвестировать в криптовалюты. По ее мнению, спекулятивные криптоактивы – это самая опасная из всех стратегий. В июне Набиулина вновь назвала криптовалюты денежным суррогатом и выступила против их использования внутри страны. По словам главы Банка России, рынок криптовалюты сложно ограничивать на национальном уровне, поскольку он транснациональный.